Гобелен, сумки «Золотой дождь». Роскошно и стильно. Сумчатый эксперт. Осенний ассортимент. Гобелен, город Петза, фабрика «Золотой дождь». Очень красивый маки. Гобелен, как всегда, остается на пике популярности. Сумка выполнена в стиле Боха, но между тем она похожа на шопер. Почему? У нее очень большой размер и внутри нет ничего лишнего, что помешало бы мне лично. Их пришло таких сумки две. А Одну я взяла себе и не удержалась. Очень комфортно, очень удобно. Смотрите, здесь карман для документов. Еще один кармашек на молнии и на передней стенке два небольших кармашка. Больше других отделений нет. Это так удобно. Я сложила сегодня... Абсолютно все. Мне было так комфортно. Я положила блокнот, атрибуты для съемки, обед, водичку, документы. И все это вошло в эту сумку. Вот такое дно. На задней стенке кармана молнии. Рисунок на сумке похож на 3D-шные маки. очень спокойной гамме. Сочетается с огромнейшим количеством одежды. Она всего в наличии одна. Цена у нее половиной тысячи. Вот где это вот. сумка. Если кому-то надо, звоните. Мой номер телефона 8 904 436 0956 Золотой дождь.